Всем привет! Это видео специально для проекта Валим из офиса сегодня мы поговорим о том, как удержать клиентов на сайте. Если у вас свой блог или интернет-магазин или просто сайт, вам всегда интересно, чтобы человек, пришедший на ваш сайт, произвел какое-то целевое действие, либо купил, либо оставил контакты свои, чтобы вы потом с этим человеком могли дальше работать и не потеряли его. И вот именно для этого нам может пригодиться сервис под названием Lead.com. Что делает этот сервис? Он отслеживает посетителей на вашем сайте. Если посетитель, например, хочет с сайта уйти или посетитель достиг нужного вам вовлечения, например, положил товар в корзину или дошел до какой-то глубины сайта, то Lead.com его останавливает и предлагает быстро связаться с оператором или предлагает оставить свои контакты или делает какое-то спецпредложение. Сам сервис при этом посылает смс или e-mail операторам, и операторы уже звонят, предлагают обратный звонок, точнее предлагают обратный звонок этому посетителю, или просто посетитель реагирует на какое-то спецпредложение, которое этот сервис сделал. Как это может выглядеть? Например, вот так вот. Как только я хочу уйти с сайта, влезает вот такой стоппер и предлагает мне, чтобы мне перезвонили. Что нужно сделать, чтобы начать работать с этим сервисом? 10 лидов нам дарят в подарок. Далее есть несколько тарифов. Есть тариф стартап, это когда отправляется 300 смс по 2 рубля, то есть о 300 посетителях операторам этот сервис сообщит и операторы смогут с ними связаться. Есть тариф бизнес, это 1000 смс уже по 1 рублю 80 копеек. Далее тариф корпорации 3000 смс. И есть интересный тариф, который называется по факту. Тут вы платите за смс 3 рубля, дороже, чем в других тарифах, но зато платите только за тех посетителей, которые уже каким-то образом остались и вот тариф тестовый который можно попробовать бесплатно с помощью которого можно привлечь 10 человек и я нажимаю попробовать нужно ввести адрес сайта и нажать подключить ввожу свой email контактный телефон выбираю тариф тестовый и вижу надпись мы отправим на указанный email доступ в систему управления литком и код для установки указанного сайта Жму подключить Захожу в почту и здесь мне пришла инструкция, что мне следует сделать, чтобы подключить Литком к моему сайту. Нужно установить скрипт, далее перейти в мой личный кабинет на сайте Литком и указать номер оператора или колл-центра, соответственно оператора, который будет перезванивать клиентам, чтобы удержать их на сайте или удержать их в вашем интернет-магазине и так далее. Итак, чтобы Удерживать посетителей, которые приходят на ваш сайт, ваш интернет-магазин, на ваш блог. Вам нужно установить сервис «Литком» и нужно завести оператора, который будет перезванивать вашим клиентам после того, как сервис будет оператору об этом сообщать. Этот сервис умеет анализировать поведение клиентов на сайте и посылает операторам смс или e-mail после того, как клиент достигает определенной степени вовлеченности. Попробуйте этот сервис, для этого переходите по ссылке под этим видео и обязательно удерживайте своих клиентов. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать новые полезные видео. И до встречи!